Мы хотим сказать спасибо отличным ребятам, Валерию и Николаю, за то, что э, наш клиент Татьяна купила такую шикарную квартиру в таком хорошем месте, с таким хорошим ремонтом. И сделка прошла отлично. Э, без и -за быстро. Доли. Быстро, да. И ипотеку хорошо сделали. Спасибо менеджерам. Банк. В общем, и в удачном все районе, и метраж. Все просто отлично. И квартира просто замечательная. Все как вот планировалось, все так и стучно. А мы хотим благодарность выразить Елене за то, что за ее профессионализм и сделка у нас прошла аккуратно, быстро и на мой взгляд Большое спасибо. Твоей. Спасибо. Первый раз у нас такое туда видео. Спасибо.